Слышишь меня или нет? Ну и все. Сгорит. Пусть все сгорит. Пожарники приехали. Кто-то вызвал. Мои белые кроссовки. поплавились. А дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Здесь участок выберу. Он еще догорает. Че у вас тут? Ну-ка, покажи. Капец, такого больше не надо. Летай, подкрулечка, а. Но это еще не все. Авторский коллектив. Художник. Маргарита Семенова. осенью была трава такая вот он примял все теперь это будет перегнивать и просто сейчас такая идешь так приятно листьями услано прямо какая это дорожка такая как я не знаю плиткой какой уложено как листья красиво лежат оказались почему-то здесь листья по траве больше и потом вот люди зачем-то это сжигают, да? За каким чертом? Который подсохнет. Красотень какая. Как оно лежит ровно-то все. Осенью оно все взверошенное. И вот в этот год было снегу много. А здесь папоротник. Папоротник вот нас был красота. Прям цветное. Цветной паркет. Прям вот. И нафига это все поджигать-то потом? Ну, есть же дураки. Оно перегнивать будет. Природа сама вот делает правильно.